Привет, человек, зовут меня счастье. Вернее, не зовут, прихожу не я. Ждут меня многие, точно я знаю, Желающих много, ко всем поспешаю. Готов подарить я частичку себя каждому, Кто верил и ждал счастья, как сказку. Лучиком солнечным к вам поутру Тихонечко форточку я залечу, За нос и ресницей пощекочу. Щеки промокну, Ночного кошмара слезу. На ушка просыпайся, Тебе прошепчу. Ты ждал, звал меня долго. Я тут. Ты проснешься и улыбнешься, Радуясь новому светлому дню. Встанешь с нужной ноги, Умоешь лицо, Посмотришься в зеркало. Все хорошо. Теперь и твой друг. Смелей, шагай, я не сон. Что ушел поутру не спеша, Задержусь у тебя, чтобы тебя поддержать. Все хорошо будет с этого дня. Люди, верьте и ждите. К вам зайду я с утра.